Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт, живопись маслом. Меня зовут Марина Бертник, и сегодня мы с вами напишем такой вот сюжетик фиолетово-розовые хризантемки с яблочками на подоконнике. Подобный сюжет мы уже как-то писали, только там были желтые цветочки, тоже яблочки, ребинки на подоконнике. То есть, можете в плейлисте «Цветы» посмотреть этот, эту картину написания, да, мастер-класс этот. Но так как у вас было желание написать данную работу, будем, значит, писать эту. Холстик у меня 30 на 40. Буду... Им рисовать на нем рисовать можете побольше брать смело подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео если еще не включили и мы начинаем разбавитель уайт спирит без запаха кисть щетинка такая вот потертенькая жиденько делаю красочку беру коричневую и приблизительно делю на четыре части и вот намечаю наш подоконник раму окошко то есть смотрите у нас подоконник получается немножко до да, перспектива то есть он у нас будет туда вдаль то есть правее сужаться но не сильно сужаться так как это не настолько какой-то такой далеко уходящий да, объект то есть сужение будет минимальное, а вертикальные линии проводим четко вертикально параллельно краю холста стену наметили также толщинку подоконника рамы вернее самой рамы толщину показываем вот здесь покажу где у меня там будут листочки за окошком здесь какая-то на земле листва что касаемо вазочки, вот чертим сначала середину ось, да? наметила самое широкое место, дно, горлышко и вот здесь самое узенькое местечко вазочки. Смотрите, чтобы от основной центральной оси вправо-влево были одинаковые расстояния. У меня немножко косит, потому что я боком сижу, мне не особо удобно, а вы как бы ну, высматриваете. И уже форму как бы наметили. Также просто кружочками намечаю наши яблочки. Вот одно закрывает оконную раму, да, чуть-чуть там. Следующая чуть-чуть закрывает вазочку. То есть, ну, так намечаем. И такими же овальчиками я вот высматриваю и приблизительно показываю цветочки. Что касаемо цветочков, я уже говорила и еще раз повторю, может кто-то не видел, может кто-то забыл. Цветы мы всегда намечаем изначально меньше, чем они будут у нас на самом деле. Потому что у нас мы их потом впоследствии будем прорисовывать все эти остренькие лепестолочки, да? То есть они у нас еще увеличатся и то есть станут нужного размера. И щетинка побольше. А, тоже вот, как бы, я их наметила приблизительно так, как они в референсе, да? То есть вы можете их наметить чуть-чуть по-своему, то есть если вы где-то какой-то цветочек не дорисуете, либо наоборот свой добавите, это проблемкой не будет. А, Откищ хрома, желтенькая белилка, такой довольно-таки светлый цвет, прокрыла серединку, там, где у меня нет листвы, и вот этой вот опавшей листвы, как бы за окошком, тонким-тонким да? слоем втираю. Вверху больше желтенького, такой поярче зеленый, а внизу, где будет осыпавшаяся листва, там за окошком, добавляю охру золотистую, таким вот, там, более коричневатый, он такой приглушенный, зеленый, вот таким вот цветом, очень-очень Тоненько закрываю и тряпочка протираем вот это все вот лишнюю краску, чтобы не было какой-то пастозности да там, чтобы было минимум-минимум тонкий слой. Беру пленочку, пленочка это холстик у меня был обернут такую пленку, вот ее пожамкала, чтобы такие заломинки там были и вот ей прям разбавить в разбавитель чуть-чуть окунула и смешала утич хрома, желтый, белый, то есть такой вот, ну потемнее уже и вот массу этой зелени туда добавила. И там, где у нас будет за окном осыпавшаяся да вот эта листва, там уже такие не более желтые. То есть охрочки туда, таких вот оттенков добавляем, коричневатых. То есть за окном, то, что происходит да, за окном, это у нас фон. Там сильно вырисовывать ничего не надо, лишь какие-то намеки нужно дать, что там... Что-то там происходит за окном, какой-то сад, какое-то дерево. Вот кисточкой помокала охрочки, да, и тряпочкой опять-таки промокнула лишнее. Чуть-чуть беру коричневого, намеки, легонечко-легонечко, буквально там несколько веточек, много не надо. И теперь э, зелененький, желтенький окись хрома, вот такие вот листочки, тоже не сильно их вырисовывайте, так вот небольшими разнообразными мазочками разные листочки наносим. Где-то более желтые, где-то они более зелененькие, посветлее, потемнее, то есть, но ну, сильно их не выписывайте, не старайтесь, это не главное в этой работе. Просто даем какое-то ощущение, что там какое-то чего-то есть. Также вот охра с желтеньким внизу там показала осыпавшиеся какие-то листочки. Просто вот пятнышки. Беру чистый индиго. И вот в окошке вот эта вот толщинка, да, пластиковое окошко. Ну, все знают, да, что там такая резиночка, что ли, черненькая. Вот мы ее закрываем. И под подоконником. То есть от самой рамы на подоконник и такая теневая падает. То есть пока чистым индиго прокладываем ее. И также вертикальную вот эту вот толщинку нашей рамы оконной проложили. Коричневые с красным. За подоконником там а видна как бы продолжение стены да что ли что-то такое но тоже фото референс, если хотите я вам отправлю как бы может не знаю в инстаграме выложить или в вк где удобно то есть там он под наклоном таким каким-то я его сделала ровно мне так кажется что будет лучше кстати, друзья, по поводу референсов, я их не выкладываю, потому что, честно сказать, я такой специалист в этом э, всем, в кавычках, конечно. Э, то есть я не могу найти... Э, какой-то файлообменник, чтобы бессрочный, вот, чтобы в описании под видео выкладывать, и вы свободно в любой момент могли посмотреть референс, скачать его, да? То есть, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, где это найти, как это сделать. Вот я подоконник закрыла красно-коричневым, тоже тоненьким слоем. А вот эту вот толщинку его уже с добавлением индиго. То есть она в тени у нас получается. И то есть она будет уже а, потемнее. А внизу стена я закрою чистым индиго. То есть она в тени там будет и будет темно. Закрываю вертикально. То есть даю э, тем самым понять, что у меня это вертикальная поверхность, да, а не горизонтальная. Ну а подоконник мы, соответственно, по диагоналичке, вот как он идет у нас, э, так и закрываем. Коричневая с голубой ФЦ смешала такой вот темно-зеленый оттеночек и коротенькими мазочками я так вот прокладываю где у меня будет листва зелень между цветочками да где-то то есть не пересветлите делайте на данном этапе такой тем, тем, темный темный цвет он на самом деле и на фотографии тоже очень темный ну это вдобавок поможет нам чтобы наши цветочки сыграют такую роль, да, как бы они будут смотреться ярче на такой вот темной-темной зеленой листве. Белилки, индиго немножко, такой голубоватый цвет, кисть я протерла, промыла в растворителе, но как бы все равно выходит, видите, где-то и зеленый, то есть ничего страшного, видите, много разбавителя прям течет, то есть тоненьким-тоненьким слоем. Вертикальными тоже движениями я закрываю а, вот этот вот стеночку. Смотрите, а, чтобы линия а, света и вот стена, который кусочек справа уходит, коричнево-красный, да, который мы закрыли, там должна быть такая вот а, четкая резкая граница. Стыка света и тени. <кười> <кười> Уголок, вот оконная рама и потом, да, пошла вот эта вот э, стена. Они будут у нас немного отличаться. Вот э, на стену я добавляю с правого края больше белилок. То есть там еще потом будут э, э, легкая растушевочка. Индиго, да, мы будем добавлять. То есть какая-то теневая будет скользящая падать и плавно-плавно светлее становится правее. Вот провожу индиго, уголок, который, да, вот стык оконной рамы и непосредственно самой этой стены. Легенький-легенький такой вот. Также оттеняю внизу вот здесь по подоконнику. Красный с коричневым, таким вот грязновато-красным, тоненьким слоем. Закрываю пока пятнышками круглыми яблоки наши, где будут. И которые светлые, там вот белилки с желтым таким вот цветом. Ну, слегка посветлее сделала, как бы чтобы было понятно, что эти яблочки светлее. Коричневатым оттенком, белилки, то есть чуть-чуть добавила коричневого. Таким оттеночком закрываем вот эту часть оконной рамы. Почему у нас вертикальная собственно с индиго это коричневая? Ну, потому что здесь она теплее, рефлексы падают от самого подоконника, да? А та, которая а вертикально, там у нас уже какие-то рефлексы от цветов, от зелени, то есть... Будет вот она такого цвета. Тоже а, коричневато разбеленным Так вот можно даже охрочку с белилками. да Таким вот нежным цветом закрываю вазочку. И коричневым цветом оттеняю правый край. А, Движения мазочки все по форме вазочки показываем. Вот здесь, а, где у нас будут вот эти вот... Узор такой пупырчатый, да, на вазочке. Я положу сначала теневую. То есть, ну, втираем. Понятно, что там присутствует белило, и как бы, ну, сложновато сразу, да, темно нанести. Ну, не с первого раза, ну, там можно сделать. Фиолетово-розовый хенокридон. Можно чуть-чуть добавить туда коричневым, таким грязноватым цветом. Тоже кружочками, этими овальчиками закрашиваю полностью такой подмалевочек под наши цветы. Помним, что изначально мы их очень большими не делаем. Где-то даже зелень подмешивается, то есть вообще ничего страшного. Пускай подмешивается. Кисть беру вот, вот, скошенная, синтетика, белилки с разбавителем. Вот мы прокладывали на толщинку до да, подоконника темным и этот темный обрамляем как бы светлыми полосочками вертикальными постарайтесь их сделать как бы одной толщины чтобы они были. А здесь вот они у нас будут с левого края как бы потолще и туда дальше она будет уходить тоньше тоже черненький обрамляем вот так вот беленьким а, то есть это у нас получается больше на свете на свету вот это вот а, толщинка подоконника и поэтому она светлее и по черному проводим тоненькие полосочки четкую границу делаю там где у нас оконная рама заканчивается и начинается подоконник там за вазочка чуть-чуть видно вот здесь вот отделяю а, границу падающие тени от а, оконной рамы на подоконник да вот эту вот черную которую мы прокладывали с коричневым а мягенько растушевываем. беру <coughs> индиго и вот саму оконную раму я аккуратненько втираю, как бы добавляю в белый, втираю, чтобы он такой потемнее был, но не сильно, прям такой темный. Да? И вот постепенно, плавненько, я ухожу на стену, но стена, правый край будет светлее, и вот постепенно такая вот легкая растушевочка. Также внизу, вот здесь затемняю оконную раму. То есть тоже это такой хороший выигрышный ход. То есть у нас получается, смотрите, ваза светлая. Этот подоконник, вернее оконная рама, да, вертикальная, она более темная. И получается как раз, что ваза у нас еще светлее, ярче смотрится, потому что за ней там более темный цвет. Охрочка в разбеле, вот этот стык коричневого и края стены, вот этой белой, я таким вот светло-разбеленной охристой либо коричневым проложила. Коричневым цветом теневая под яблочками, под вазочкой. Прокладываю теневую теперь от горлышка вазочки. Беру чистый коричневый и вот синтетикой, обратите на движение мазочков не сразу она ложится идеально, потому что коричневый он сам по себе у нас э, прозрачный, да, он и называется. Э, Марс коричневый прозрачный. Э, то есть его сложно на светлую положить, но как бы набирайте красочки побольше. И не с первого раза, но получится. Если не получается, к примеру, э, возьмите просто тряпочкой протрите это место светлое, даже чтобы пилинг там было меньше, и... Проложите. Ну и, соответственно, левая часть на вазочке у нас светлее. Там я прокладываю, беру прям белилки и втираю, делаю светлее. А правую часть затемняю. Но смотрите, еще какая штучка есть. По правому краю вазочки мы такую легкую-легкую каемочку делаем светленькую. Как бы сияние такое вот у нее. На подоконник от вазочки вот здесь тоже, чтобы она у нас ярче смотрелась и выделялась. Оттеняем чуть-чуть. А край вазы делаем наоборот, посветлее. Еще добавляю полосочку эту темную. Разбеленным желтым даже подчеркну эту темную каемочку. Вот белилок добавляю в блечок. Тоже бличок не начинайте делать прям от самого края вазочки. То есть отступите там несколько миллиметров буквально и уже потом бличок. То есть так будет лучше, выигрышнее смотреться, чем прям по самому-самому краю будет идти у вас блик. Вот на уголочек, который выше, набираем красочку коричневую и вот такие вот загогулинки внизу делаем. Это вот этот мы делаем узор выпирающий. А затем э, кисть промываем, белилки с желтым и в обратную сторону э, показываем светлую часть этого узорчика. И границу светлого-темного можно вот, э, сухой кисточкой немножко подсмягчить, как бы растушевать. И белилками прям на краешек, краешек кисточки набираю белилки и такие вот блечочки. Видите, они уже а, смотрятся, эти пупырки, да, так назовем их, а, более такие вот объемные. Прокладываю светлую каемочку на вазочке, блючок ну, Потом листву это перекроется, но немножко все-таки покажем. Прорабатываю форму вазочки. Если не хватает темности, да, в теневой стороне добавляем. По форме вазочки плавненько растушевываем. Вот это свечение светленькое по краю. Видите, сразу вазочка вышла вперед. Подоконник, так как у нас немножко такой глянцевый, да, не матовый... То есть у нас будут отражаться в нем яблочки и будет такое вот свечение. То есть добавляю беленького и вот по краю тени, именно теневой от яблочек, отражение этих. И такую вот границу делаю светленьким от тени и светленькие моменты. Также тень под вазочкой проложила вот видите такие легенькие прям минимум минимум красочки добавляю оттенков светлых еще да на нашу вот, вот, деревянный подоконник границу света и тени тоже вот светленьким сделала цветом чтобы более такая почетче было но не прям белым делаем да то есть у нас как бы такой он приглушенный, но посветлее, коричневатый такой, но светленький. И также у нас не может быть четко да, коричневый подоконник, вот, вот теневую я растушевала, да. Добавляем где-то на сам подоконнике более темных мазочков. То есть берем коричневый и где-то вот на светлых кидаем такие вот более темных более плотно прокладываю с разбавителем нашу стену под подоконником то есть можно сначала закрасить как удобно вам допустим да и по диагонали но потом пока красочка да у нас подвижная все это выровнять горизонтально и вот сухой тряпочка я кое-где помогаю то есть красочка где-то убирается, то есть получаются такие пятнышки, как бы неоднородная стена прям, да, такая вот фа фактурка какая-то появляется на ней. Приступаем к нашим яблочкам. Беру красный цвет и этим цветом закрываю вот пока полностью наше дальнее яблочко. Голубой ФЦ, вот прям капушку-капушку, это очень такая ядреная краска, то есть ее надо вообще очень-очень мало низ яблоко оттеняем желтым цветом а, вот, а, по верху блечок индиго а, глубинку да откуда у нас будет веточка у яблочка расти там такая вот глубина теневая то есть проложила ее желтеньким цветом разбеленным можно белилками аккуратненько ну и коричневый, коричневый с индиго можно, веточка, да. Следующее яблочко опять закрыли красненьким. Голубой ФЦ внизу, тенюшечку у яблочка. Плавненько растушевали. И опять добавляя желтых какие-то места на яблочке, высветляю. Белилки взяла, подвтерла, полублик сделала. И чистым белым уже поярче проставляем бличеточки, тоже движение, все мазочки делаем по форме нашего яблочка. Следующее яблочко, макушечка его идет фиолетово-розовый хинокридон с красным, такой вот темный цвет в тени будет, потом красненький и внизу уже разбеленный желтый Такое вот двухцветное яблочко. Пальчиком вот хорошо, очень удобно эти оттеночки растушевать. Внизу теневая. Я добавила коричневого и опять таки мягенько растушевала. Более желтого добавить можно, ну, то есть играем, смотрим, чтобы она у нас яркая, сочная была, да, не бледная какая-то. И также блечочки, полублики и потом уже такой вот более яркий, пастозный, беленький бличок. Беру индиго, очерчиваю теневую под яблочком более четко, под вазочкой более четко, да и смягчаем. Когда такая вот темная, теневая появляется под яблоками, они у нас становятся уже более яркие, сочные. И вот следующая яблочко, оно у нас будет светленькое, но все равно внизу будет такая краснинка у него. То есть сделали мазочек красненький, потом берем желтенький с белилками, и верхняя часть яблока такая вот будет более светлая. И все эти а, цвета плавненько между собой распушиваем. Можно кисточкой, можно также пальчиком. Вот здесь будет, а, там где у нас цветочек, а, да, роз. А, да, с этот самое. Наметили вот это вот а, место это. А дальше около него коричневый накладываем, но его втаптываем, а, чтобы он смешался. С этим желтоватым оттеночком. То есть здесь носик яблочка этот повернут в тень. И то есть мы так и показываем теневую. Не сильно, да, темно. Также плечочек Терла сначала полублик, и потом более пастозно бличок. Светлым разбеленным желтым хвостик яблочко сюда вниз свисает. И по низу, да, как бы теневую его этого хвостика, веточки, мы рядышком проложили тоненькой полосочкой. Прорабатываю теневую под ними. Белилки и окись хрома. <coughs> Немножко белилок. Веточки, вот цветочки, которые у нас находятся, как бы висят в воздухе, да, их присоединяем. Веточки добавляем которые у нас уходят вглубь, внутрь этого букета. Этой же кисточкой, вот, более темным цветом, создаем какие-то листочки, выходящие из букета, уже создаем такую более красивую форму да, этих листочков, чтобы они были листья на листья похожи. также выпускаем их на вазочку обязательно, то есть это а оно так у нас как-то неестественно, да, на данный момент смотрится и вот так вот движение вот не вырисовываю каждый листочек, то есть просто вот оставляю мазочки, как бы вращая кисточкой, оставляю такие как бы отпечатки, вот как вот он отпечатался кисточка, да, как прижалась с красочкой, так вот и стараюсь, то есть где-то кисточку Хочу тоненький какой-то, да, э, листочек сделать, ну, как бы сильно не придавливаю, да. хочу, чтобы он отпечаток был такой э, потолще, пожирнее, да, как бы листочек, то есть уже надавливаю на кисточку отпечаток, то есть нажим кисточки тоже э, сами смотрите, да, варьируйте. Где-то добавила желтенького в этот зеленый, есть но ну, ну чуть-чуть, в принципе, должна остаться очень такая а, темная зелень. Вот там, где у меня серединки цветов, я намечаю такие вот а, темные вкрапления. На всех цветочках, как бы серединку вытемняем. фиолетовый с белилками с голубой фц но все-таки более фиолетовый он должен быть где-то и немножко добавляем фиолетово-розовый химокридон и вот этой же скошенной кисточкой проходим лепесточки наших цветочков то есть я покажу несколько вариантов написания цветочков выбирайте что вам удобно как вам удобно то есть можно вот так вот делать да Начиная от крайних лепесточков, постепенно двигаемся к серединке. Тоже какой-то подлиннее лепесточек, какой-то покороче. Можно также менять оттенки. Даже нужно вот, белилки с фиолетово-розовым хинокредоном Такими вот мазочками прикладываю. Светлые более пастозно наносим, темные менее пастозно. Серединки лепесточки становятся покороче, краев подлиннее. Можно взять, у кого есть вот такая вот интересная кисточка. Они уже такие вот продаются в Леонардо. Я взяла себе три штучки. Вот именно для каких-нибудь таких цветочков. Вот берем с разбавителем, да, оттеночек фиолетовый. Вот фиолетово-розовый хинокридон. И вот так примакивая, просто аккуратненько прикладывая. В одно движение получается уже красивая форма а, вот этих цветочков. Более розовые также, то есть фиолетово-розовый хинокридон с белилками, фиолетовые, то есть чередуем мазочки, тоже делаем их разнообразные. Очень просто работать такой кисточкой, она как бы в одно движение, сразу получается вам делать три лепестка, один подлиннее, который да, в серединке и покороче в края. Вот розовых набираю, более розовых лепестков добавляю. И постепенно двигаюсь тоже от краю к серединке. Так вот получаются цветочки. А те цветочки, которые у нас а, находятся ближе к окошку, да, к стеклу, там у нас подразумевается оттуда идет свет, цветочки в той стороне будут посветлее, чем справа в букете. Ну и также смотрим, какие у нас цветы в глубине букета. Тоже просматриваем, делаем их потемнее. Лишь кое-где можно добавить более светлых оттенков, для того, чтобы ну, как бы не были они все очень сильно мрачно-темные. Да? А такие вот таким кое-где пробивается свет и попадает на некоторые лепесточки. И вот чередую оттеночки, то есть задействованы в основном фиолетово-розовый хинокридон, фиолетовая и белила. И то есть меняю где-то более фиолетовые разбеленные, да, где-то фиолетовые с хинокридоном и с белилами. И вот так вот он. Работаю разнообразно, то есть где-то розовее, где-то более фиолетовый, то есть так вот делаю цветочки. Более темный розовый, вот к фиолетово-розовому хинокридону можно добавить фиолетового, а цветочки в теневой, которые у нас. Можно, смотрите, еще способ. Берем две скошенные кисточки, одна тоненькая у меня, а другая уже такая потрепанная жизнью, то есть она распушенная потолще. Тоже интересный эффект получается. <смех> Макаем их в разбавитель. И такими вот движениями прикладываем. Также вот по направлению от краев к центру. Да, вот эти вот огибающие лепесточки. То есть прокладываем эти цветочки. Тоже получается интересно. Где-то, знаете, кисточки так вот. Они все равно скользят в пальцах. да, Перекручиваются. И лепесточки не идеально вот прям идут э, по кругу вот этого, вода цветочка. Где-то они там один-другой э, на другой попадает То есть более такой вот естественный, интересный вариант. Плюс, допустим, э, ну, я думаю, две скошенные кисточки какие-нибудь разные чаще найдутся у художника, чем вот такая фактурная, да. То есть, э, ну, как бы здесь уже э, я всегда вот... Э, знаете, как вот художники показывают, нам понадобятся для работы такие-то, такие-то кисточки. А я вот, честно, я не знаю, какие мне кисточки понадобятся, потому что я все как бы решаю проблему по мере поступления, то есть я анализирую, вот у нас лепесток узкий, да, Уз... много узеньких лепесточков, что я могу сделать, да, какие кисточки взять, в любом случае у вас не будет точно такой же растрепанной кисточки скошенной, как у меня, да, либо такой же там плоской, то есть у вас какие-то свои кисточки, и в любом случае вы знаете какая из них примерно какие мазочки оставляет, ну это как бы, ну, естественно, да, если вы не совсем прям в первый раз взяли кисточку в руки. Вот, и как бы, ну, анализируйте, что я могу сделать, как вот поиграть с ними, обыграть, чтобы добиться этого эффекта, то есть, поэтому, ну, как бы пробуйте, то есть, когда я показываю варианты, ну, это вот мне вот так вот пришло в голову сделать так. Может, у вас какая-то своя идея появится, понимаете? То есть не бойтесь, экспериментируйте. И уже отдельной кисточкой, где совсем пересветленная, да, можно уже взять уже одной да, кисточкой и прокладывать... Более темных, либо более светлых лепестков. Кисточку я взяла, которая у меня распотрошенная. И вот такими вот мазочками я этих цветочков подождать, пока просохнет. И уже там, где серединки совсем темные пропали, добавляю э, хинокридон с фиолетовой. Кисточка вот поближе покажу вам, какая она у меня распотрошенная. Такая распотрошенная уже... Потрепанная, то есть волоски не вместе, а, уже разъединяются. Да, вот. Такой вот кисточкой я работаю. Интересные отпечатки получаются. поближе, как это получается, какие отпечатки от этой кисточки. вазочка, яблочки. Это Как тут стемен. Работа у нас, друзья, получилось. Спасибо, дорогие мои, за просмотр. Кто досмотрел это видео до конца, ставьте uh, пальчик вверх, поддержите канал, поддержите это видео. Я вам за это очень признательна. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.